Столкнулись два автомобиля, оба в смятку. Водители чудом остались живы, отделались всего лишь какими-то ссадинами и синяками. Из первой машины вылазит еврей, смотрит на машину и говорит, «Ох, как пришла, так и ушла». Из второй вылазит батюшка, смотрит так тоже на машину и говорит, «Ох, Бог дал, Бог забрал». Тут из багажника еврей достает бутылку водки, стакан, наливает, значит, стакан водкой и дает батюшке. Говорит, ох, батюшка, давай помянем наши автомобили, да и возрадуемся, что оба остались живы. Батюшка так выпивает стакан, а ты что не пьешь? А евреи говорят, да сзади ГИБДД едут, сейчас и решат, кто мне за автомобиль заплатит.